Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Нам нужно пройти перевал. Очень сложный. С небольшим зазором перевал облака. И набрать высоты мы здесь тоже не можем много, потому что, видите, тоже облако. А вот перевал прямо по курсу. Да, неприятненько. Но хорошо, хоть поток есть. Здесь горнолыжный курорт. Сейчас 35 градусов. У земли на аэродроме было, мы еле-еле взлетали. Даже за самолетом Пушпулом. Салет Пушпулом! долетели до снега, здесь прокладника. высота у нас 2800, перевал 2700. и Нам очень надо на ту сторону перепрыгнуть, потому что там на той стороне намного лучше погода и веселее. И вот я нашкрябываю метрики высоты для того, чтобы сделать этот наш прыжочек. Посмотрим получится у нас это или нет. Очень перегрета атмосфера, с одной стороны стабильная, то есть Работает плохо А с другой стороны Воздух Перегретый В нем обилие влаги И атмосфера очень хочет Превратиться в грозу Видите, справа уже какие Такой выстрел Вот так вот нас уже никакая 0,1 метр в секунду Но я попробую, сделаю попытку подойти к перевалу если у меня будет высота, если по дороге меня будет прыгать... А нет, смотрите, впереди облако формировалось свежее, а его не было. Ласточка. Ласточка слева? Ласточка это вообще добрый знак. Ласточка, значит, она что-то жрет. А если она что-то жрет, значит, это вынесло восходящим потоком какого-нибудь кузнечика. Прыгнул кузнечик, пошел поток или бабочка, или мошка какая-нибудь. Этих мошек очень хорошо выкидывает. Вот блин, вывалились. Ну, пошли по склону пройдем, чем черт не шутит. Подойдем поближе, понюхаем. Если сможем перепрыгнуть, перепрыгнем. Если нет, назад пойдем. Ничем мы не теряем здесь. Идем по склону. Пока мы выше рельефа, можем себе позволить вот такую хапу делать. Видите, немножечко меня приподняло. Это очень хорошо. Вот. Но дальше не факт, что меня будет приподнимать. Поэтому визуально, видите, не проходится перевал. Но по склону, может быть, придержит, может подтянет. И, соответственно, если я буду видеть что по высоте, что я прохожу, я через него прыгну. А если буду видеть, что не прохожу, то, естественно, не прыгну. Я же не маньяк. Пока нули, пока, видите, придерживает, но... Скорость 120. Мне для того, чтобы перепрыгнуть в перевал, еще и разогнаться надо, потому что я на 120 его точно не буду переходить. Мне страшно. Ну что, идем просто на перевал, если что, вдоль него, вдоль этого склона направо пойдем, может быть, там где-то наберем. Видите, вот, чу-чуточку мне не хватит, скорее всего, высоты. Вот, видите, сейчас минуса пошли, все. Ну, я вдоль горки пойду потом. Хотя, смотрите, сейчас придержалась. Подойдем поближе, видно будет. О, люди проходим, смотрите как, Самую дырочку. Оп. Раз. И прошли. Самую дырочку. Оп. Раз. И прошли. Переводчик сзади остался. Ну так, без запасиков, но прошли. Нормально. Скорость я увеличил. Все в порядке. Ну и все, теперь мы в долине. Пойдем по ее центру. Тут заповедник, тут нужно лететь на центром долины, чтобы не нарушать. Или вот там, где-нибудь встанем в поток, выйдем из заповедника, поднимемся склону склон и начнем работать. Фух. Вот так вот мы лихо прошли перевальчик. Красота. Нет, здесь главное что? Во-первых, ветер. Ветер дул на склон. То есть однозначно нас вниз бы по склону не кинуло. Потом была скорость. То есть я, подход подходя к перевалу, ее нарастил до... Режима, когда я могу потянуть ручку на себя и, соответственно, взять там еще там метров 30 высоты. То есть я пере... р... перепрыгнул бы его, если бы что. Но мы проходили выше него, так что все в порядке. Так иногда в горах тяжело приходится. Что бы было, если бы мы его не прошли? Мы бы... Вот правое крыло показывает. Там есть несколько систем, еще несколько хребтов. Нам бы какой крюк километров, наверное, 50 пришлось бы сделать чтобы выйти потом в эту точку. В эту точку мы пришли, ну, света вот так по большому-большому-большому кругу через озеро Серкансон, через Бриансон. О, кстати, поток. Не буду я здесь крутить, пойду дальше. Вот здесь красивые водопадики такие. О, это все. За что у нас падает? Здесь тоже, наверное, водопадики. А, вон, да, кстати, смотрите, сейчас покажу водопадик красивый. Я люблю здесь летать. Вот оно как красиво здесь все. О! Шикарный водопад. О, Ну, теперь другая зона, другая воздушная масса. Видите, облака висят. А Эти облака на значительно выше. То есть, если там у нас было 2 то здесь это около 3000. Другая воздушная масса. Можно резвиться. Здесь у нас кстати, вот тоже текут Речки красиво. Вот это вот, видите, тоже, тоже. О, О какой водопад огромный. Вот это получится водопадик-то. Охренеть. О! Есть тут еще один Сейчас сделаю льраж. Вау! Вау! О. Вот это контент огонь! Посмотрите, как красиво текут по ручьям. Ну, даже не какие-то ручьи, это горная речка. Это вот все вот белое, это бушует река горная. Ну, низко так кстати, а? Эта спираль была лишняя. Вот ну, как низко? Двеском Горы высоко просто. И вот видите, сколько течет вот этих речушек горных. Здесь сейчас есть стоялка для автомобилей, сейчас я вам покажу куда можно приехать на машине вот внизу видите вот даже даже не выходной день будный а тут народу ой а там смотрите прям какой вот а там прям водопад такой чтоб ого го го го, -го! ух ты ж ⁇ миша посмотри вниз там прям взрывается что-то миша да, ты высота... видишь высота да, да хрен с ним с высотой ты посмотри как красиво а я просто так низко здесь никогда не был. Там прям пыль идет с этого водопада. И радуга есть. Ладно, все. А то действительно мы тут доиграемся. Здесь-то нам, в общем-то, еще и нельзя быть ниже тысячи метров. Поэтому, видите, по центру долины шпарим. А, надо найти склон и набрать высоту. Держи ручку, 150. Вперед идем. Там, где мы будем набирать. Вот так вот, друзья, такой, ух, красиво получилось. Фонтанно не фонтанная, а видите, сколько еще водопадов. Сколько вам красот всяких наснимать можно. Главное нам теперь выбраться. А то красот снимали. я вижу, где можно набрать. Не переживайте до нас. Вот эти облака, вот они нас вытащат. Это, это уже, вот это уже не заповедник, поэтому можно на склоны лезть. И вот это облако тоже может нас вытащить. Можем, если что, на фаршаваль перейти тоже. В общем, все у нас будет хорошо. Еще один красивый водопадик, друзья. Я уже даже с вами попрощался. Придется это вклеивать. Шли, шли, шли. И с Мишей увидели еще очень красивое место. О, а мы тут поток взяли. Класс, Миша, ты посмотри. Видишь? И птица, Миша, Миша, пошли сколько орлов. Глянь, в какой спирали стоят? В в левой? Так, в левой. В левой стоят, давай в левую. Мы же высококультурно. Вы посмотрите, друзья, что значит... Да. четверочку поставь что значит снимать контент огонь это значит хочешь показать глубоко любителям авиационного вида спорта красоту а тебе бац природа за это награду шпок и поток да и какой с птичками красивый ровный Миш, согласен что ровный поток О, огонь да, слушай, сегодня, это реально, друзья, самый первый поток дня такой хороший. Что, птицы? Обогнали нас, да? Обогнали? Да, скорость нормальная, я специально вешаю. Ой, какой водопад, вообще какая красота. Так, я хочу знать, чтобы перестроиться в правую спираль, чтобы заснять с камеры хвостовой. Ой, хвостовой, это борту боковой. Здесь этот вид прекрасный. Вообще не принято перестраиваться с одной спирали в другую, потому что большой шанс потерять поток. Но я смотрю, что поток широкий, большой, и у меня его шансов потерять немного. А когда я такой контент огонь вам сниму еще? Просто мы достаточно низко. Обычно мы этот перевал, который проходили, переваливаем повыше с запасом и, соответственно, в эту долину приходим пониже. А там мы еще словили низходняк сразу, вот там, где видите, перевал-то наш вон он. Там получилось, что воздух опускается из-за того, что он охлаждается на снегу, на льду, и валит вниз нисходящий поток. Вот мы в нем еще сбросили так приличненько, поэтому здесь оказались так низко, как, ну даже я могу так сказать смело, я так низко здесь еще ни разу не был. А ввиду того, что тает снега активно, образовались вот эти все красивейшие водопады. Ну, просто бомба. Так что, поэтому я подвываю от восторга сам. Миша, ты подвываешь от восторга? Миша тоже подвывает. Вот, мы подвываем, и вы можете, там, за компанию, там, сидите у монитора своего, и можете так, тоже подвыть. Потому что оно реально стоит того. Сейчас еще раз вам этот... Вот, он как, как красиво бьется все. Фух, так... Миша, забираю забирай, а что я, кстати, набираю? Да, твой, твой поток, твоя ручка, все. Больше я не хочу летать, я уже устал. С перевал проходить было тяжело, Ой, поэтому... О, видите, взмыленный, в очках теперь летаю. Мне все говорят, летай в очках, береги зрения. Это твоя, это как это? Хлеб. А? Хлеб. Хлеб, О, да. да, конечно, это хлеб. Вот, поэтому берегу. Посмотрите, друзья, какой Миша умничка. Набрал кромку уже. И какой вид открывается уже с этой стороны на Альпы. Миша в облако не входить. Только я тебя похвалил. Все, разгоняемся. Вот, посмотрите, как красиво. Вот перевал как раз, откуда мы прилетели. Правое крыло показывает. Я взял сейчас. Вот прям ровно показывает. Вот там мы перемахнули. И долетели сюда. И поток взяли вот склон под нами там водопады были все мы теперь свобода у нас у нас теперь 3000 метров высота и мы можем лететь куда хотим а куда хотим мы еще не придумали наверное слетаем на ледник охладимся вот там впереди ледники мы на них погнали Эгэ! такой у нас получился сумбурный красивый славный веселый ролик очень для прям понравилось я даже назову, назову, это все сейчас происходит Охота за контентом Мы летаем, учимся и еще охотимся за красивыми моментами И видите, как повезло Перейти красиво, перейти в перевал Поймать мощнейший нисходящий поток Вот на этих вот снежных стенках Там, где воздух охлажденный на снегу валит вниз со страшной силой Достаточно низко пролететь над красивейшими водопадами А потом попытаться снять еще кусочек в новом месте И бак, нарваться на восходящий поток котором мы и поднялись. То есть вот это все складывается в такую вот, как, как бы это сказать, партия, шахматную партию. Что партия, сегодня мы пока выигрываем у природы, это вчера она нам ставила шах, но не мат, мы вчера все-таки выбрались, Очень интереснейший получился, тоже контент, ну, буду монтировать его подход же. Там выживание в долине, проходы, мы оказались на 300 метрах в районе, там, Ленобольской долины, где почти никогда нет потоков, висели полчаса, в общем, огонь, будете смотреть, Думаю, тоже понравится Ну, вот так вот собираем по крупицам Интересные истории о полетах Пишите, если вам хочется чего-то там вот, Что-то больше нравится, еще что-то А самое главное, обратная связь есть, Когда вы радуетесь ролику, когда Видно, что наша вот эта работа Монтирую я сейчас по ночам То есть, так как я летаю э, днями То я ночью там пару часов на монтаж выделяю Поэтому в течение лета Часто будет один ролик, два ролика в неделю Может, мне кто-то с монтажом Еще поможет, посмотрим но зато я собираю материал на всю зиму. То есть зимой будет, времени много буду ролика штамповать. До новых встреч! Погода-бомба, контент такой.